Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог. В этом видео речь пойдет об удивительном многогранном направлении в китайской метафизике цимень дунзя Вернее об одном его ответвлении, о котором, возможно, многие и не знают. Ведь мы привыкли обращаться к цимень дунзя чтобы рассчитать какие-нибудь активации, прогулки, стратегии или задать вопрос оракулу. Многие любят оракул именно Цмень Дунзя. Но цемень это еще и древнейшая предсказательная астрология, из которой выросли и Бадзи, и дзивы душу. возраст самых древних китайских книг по цемень книги такие вот первоисточники, им около тысяч лет. И считается, что это самая-самая древняя наука из всех китайских китай всей китайской метафизики и семей был главным инструментом древних астрологов тогда они расшифровывали код судьбы записанный в момент рождения человека китайские мастера очень долго хранили в секрете эти знания потому что они вообще старались оберегать потому что эти знания были предназначены только для китайской элиты но когда они все-таки всплыли, всплыли во всем мире, в Европе, в частности, на русскоязычном пространстве сравнительно недавно, то их, конечно, оценили сразу по достоинству Поэтому, если вы хотите научиться делать прогноз своей жизни, используя, ну, можно сказать, такой базис, основу основ для более таких точных предсказаний, то вот можете присмотреться к этой системе. Мы вас приглашаем на мастер-класс, который так и называется «Чтение жизни по Цимей Дундя». Если вы изучали Бадзи, то сразу почувствуете вот такую преемственность, потому что здесь тоже есть и небесные стволы, и земные ветви. Все же известные вам вот эти взаимодействия, слияния, столкновения, наказания также присутствуют. Есть фазы Ци, сезоны, сокровищницы, символические звезды. Ну и, конечно, круг Усин – главный принцип всей китайской метафизики. В чем же принципиальное отличие цемень от Бацы? Натальная карта в Цемень представляет собой не четыре столпа и вот 8 иероглифов, да, как в Бадзи, а квадрат лашу с девятью клеточками-дворцами, которые в буквальном смысле нашпигованы информацией. Самый главный дворец дворец судьбы, куда попадает небесный ствол у дня рождения человека. Ну и как бы сам человек дворец судьбы расскажет об очень многих вещах в том числе насколько человек эм, у ну, человека поддерживает окружение буду, будет ли ему комфорта на, на родине или лучше будет эм, уехать эмигрировать чтобы например заработать денег и что очень важно чего нет в бадзи но можно увидеть в цемей поддерживает у человека небо то есть высшие силы это уровень духа, духов, среди которых есть главный дух, многие знают, наверное, его джифу, командир. Он отдают приказы всем остальным дворцам карты. Если у вас во дворце судьбы стоит Жифу, значит вы при рождении получили уже бонус. То есть вы получили уже какое-то огромное преимущество. И у вас есть шанс получить все, что захотите в этой жизни, ведь сам джифу на вашей стороне. Но здесь есть тонкость. Джифу прислушивается ко всем пожеланиям, ко всем словам и мыслям и хорошим и плохим поэтому так важно всем у кого в дворце судьбы есть командир учиться мыслить исключительно позитивно чтобы не навредить ни себе ни окружающим но это еще далеко не все дворец судьбы расскажет насколько крепким будет ваше здоровье какие у вас таланты и как мы будем стремиться проявлять себя в социуме Будет ли у нас э, сложности на уровне мыслей и действий? Или, возможно, слова будут расходиться с делом? Какой вид деятельности, какую профессию э, будут, будем, мы будем с вами подсознательно притягивать? Об этом расскажут ворота во дворце судьбы, которые отвечают за действия человека. Если во дворце судьбы ворота открытия, то для вас все пути открыты. Можно сделать хорошую карьеру в самых разных организациях, предприятиях, предпринимательстве, доб добиться высот во многих профессиях. Можно стать врачом, инженером, строителем, возглавить какой-нибудь отдел большой, может быть даже департамент и даже корпорацию. Эти счастливые ворота открывают возможность во многих сферах. Если это, например, ворота шелка, то можно извлечь пользу, если жить в соответствии с тем, что они предполагают. Говорение, преподавание. Это могут быть не только преподаватели, это могут быть адвокаты, это могут быть какие-нибудь комментаторы. Можно преуспеть и в карьере военного, в спорте, на какой-нибудь административной или организационной работе. С развитием компьютерных технологий ворота шока все чаще встречаются в картах программистов, ну или людей, связанных с вот с этой областью, с областью интернета, компьютеров, сетей и так далее. Ворота отдыха связаны с северным направлением, с водой, с какими-то глубинными чувствами. В профессии эти ворота связаны с медициной, психологией, реабилитацией, отдыхом, релаксом. А также со всем, что имеет отношение к переживаниям, особенно э, таким каким-то глубинным. Э, Что-то связано с водой, с морепродуктами, с перевозками, с продажей, с логистикой. С напиткой, еще это могут быть секретные агенты, потому что вода это еще и секрета. С воротами рождения во дворце жизни вы гарантированно без денег не останетесь. Сможете построить крупный бизнес, преуспеть с продажей, покупкой, недвижимости, а также фермерством, гостиничным бизнесом, страхованием. А можете просто работать в перинатальном центре и помогать раздаться новым поколением. Ворота ранения – это риск, конкуренция. Часто встречается во Дворце Судьбы у спортсменов или у военных, у полицейских. Эти ворота также связаны с транспортными средствами, машинами, поэтому автомобильстроение, гонщики, водители, такси, перевозчики, логистики, автошколы все это относится к воротам ранения. Ворота тайник это создание иллюзий, образов, которые находят выход в писательстве, кинематографе, эзотерике. Многих сценаристов, актеров, астрологов ворот тайник стоит во дворце судьбы. Финансовые пирамиды, торговля воздухом, то, чего нет в действительности, что-то невидимое. Все это относится вот к этим самым воротам. Ворота сцены напрямую связаны с представителями на сцене театром, ну, может быть, не только сцена, это может быть театр, цирк, танцы, праздники, организация свадеб, концертов, какие-то рестораны шумные. Ворота сцена родом из Южного огненного дворца и отражает все яркое, зрелищное, популярное. У известных, популярных людей, которых мы видим на экранах телевизоров, даже у президента в стране, страны часто ворота сцены находятся в дворце судьбы и, наконец, ворота смерти, ворота трансформации. Не надо пугаться, если они вдруг окажутся у вас во дворце судьбы, потому что они смогут, потому что они могут говорить об очень больших деньгах. Применительно к профессии они могут способствовать занять Тому, что вы займете высокий пост, например, с какой-нибудь хорошей доходом, зарплатой. А с этими воротами хорошо заниматься риэл, риэлторством, сделками с недвижимостью, особенно хорошо с землей, охотой, рыболовством, а также фермерством. Обо всем этом можно узнать, проанализировав только один дворец судьбы. Даже на этом самом начальном уровне анализа можно сделать выводы о сильных и слабых сторонах человека и посоветовать выборе, выбрать правильное направление в жизни и соответствующую линию поведения. А на сегодня это все. Присоединяйтесь к нашему мастер-классу «Чтение жизни по цемелью нельзя» и вы сможете читать жизнь человека как открытую книгу. С вами была Наталья Пугачева и до новых встреч!